Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам рецепт, по которому готовлю эм, котлетки. Очень вкусные, очень сочные получается. а еще они получаются в два раза полезнее. И не добавляем мы никакого хлеба туда, ничего такого. Минимум продуктов. И одной из составляющих это будет нут, который нужно замочить минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Затем нут нужно отварить. Он у меня варится обычно минут 40-час. Там ему не важно, он не разварится. К нуту добавляю сюда сразу лук. Лук не обязательно мелко резать, потому что я сейчас все это буду культурно перебивать блендером. Также можно добавить сюда еще два зубчика чеснока. Ну, до двух зубчиков. Кто как любит. У меня смесь довольно плотненькая. Я смотрю, что блендеру сложно с ней справляться. Поэтому я сюда сразу добавляю яйца, чтобы просто удобнее было перебивать блендером. Добавляю сразу два, и потом, возможно, мне понадобится еще одно, потому что яйца у меня не очень большие. Перебиваю нут с луком и с яйцом. Котлетки наши будут в разломе оказаться, будто бы они просто мясные, и в них ничего нет, кроме мяса. За счет того, что нету никаких кусков лука, никаких кусков хлеба, ничего такого нет. Перемешиваем фарш. Вместе с нутовым пюре получается однородная такая масса, она довольно плотная, поэтому я решила добавить сюда еще одно яйцо, можно добавить сюда пару ложек чего-нибудь, какого-нибудь майонеза, сметаны, чего-то такого, но можно и без этого абсолютно обойтись. Солим, конечно же, перчим, добавляем специи по вкусу, у меня это будет только мускатный орех и перец из спец, больше ничего добавлять не буду хорошенько перемешиваем и можем начинать формировать котлеты конечно же можно формировать обычно руками я люблю формировать вот так вот ложкой как мороженка кнельки вот так вот делаю ложкой перекатываю с ложки с одной на другую посмотрите они прекрасно лепятся такие плотненькие не разваливаются не распадаются. И во время жарки тем более, потому что в составе есть яйца. Ну, конечно, вы можете лепить ручками, никто вам ничего не скажет. И я, в принципе, жарю вот так вот прям сразу. Кто любит, можете обвалять в муке, либо в панировочных сухарях. И обжариваем с двух сторон. Все, можно кушать и наслаждаться. Очень вкусные котлетки, очень сочные, очень просто бесподобные. И намного полезнее, потому что там и растительный белок, и животный. И это намного круче обязательно попробуйте и поставьте пальчик вверх а с вами как всегда был кекс до новых встреч пока пока